Четвертая часть решения задачи D19. Нам нужно сейчас задать М -м. виртуальное перемещение в системе. Значит, мы условились, что направим систему. Так что первое тело, которое у нас на наклонной плоскости, будет спускаться. Соответственно, вот мы задали вот этот вектор перемещения δs 1 Это тело, напоминаю, совершало у нас только поступательное движение. Что у нас происходило при этом со вторым телом? Второе тело у нас совершало только вращательное движение. Причем, поскольку у нас все там движется, все связи идеальные, нити без проскальзывания и так далее, без провисания, то на какое, значит, на какое расстояние спустился центр тяжести первого тела, на такое же расстояние, что провернулась вот эта нить. То есть вот этот проворот должен быть равен s 1 А это у нас угол поворота, соответственно, Δφ2 второго тела. Они связаны между собой, естественно, очень просто, определением радианной меры угла. То есть радиус умножить на Δφ2. То есть вот мы знаем, извиняюсь, это радиус большой. Там у нас нить на да, нить с первого тела находит, приходит на большой барабан блока. Неподвижного блока. Итак, вот у нас эта функциональная связь. То есть мы задали таким образом дельта 2 у нас задана как функция от Δs1. Какая-то функция, ну, извиняюсь, дельта s ну, элементарно это дельта s 1 делить на R большое. Теперь ну соответственно мы задали кстати перемещение второго тела. Если второе тело переместилось на дельта Фи2 то соответственно что произошло у нас здесь с системой? У нас здесь закреплен подвижный блок, то на такое же расстояние Дельта s 2 поднялась, что вот эта нить. Значит, соответственно, центр подвижного блока поднимется на половину вот этого роста... расстояния. Здесь у нас два участка нити создают вот это перемещение Дельта s 1 Значит, третий блок у нас поднимется, соответственно, на вверх, на расстояние, что? Дельта s 3 При этом, я уже сказал, Дельта s 3 Равняется что? Дельта С1 пополам. То есть, вот этот участок дельта С1 нити поднимется. Соответственно, этот блок поднимется наполовину этого участка. Это у нас подвижный блок. То есть, вот эта функциональная зависимость значит, чего дельта от дельта С1 дельта s 3 Ну и, соответственно, да, забыл сказать. Естественно, что и четвертое тело, оно связано вот нитью с третьим. Поднимется, на такое же, то есть дельта С4 будет что? Точно таким. То есть дельта С4 будет равняться дельта s 3 То есть дельта С1 пополам. Мы задали почти все значит, перемещения всех тел системы, кроме еще одного. Дело в том, что здесь у нас подвижный блок. То есть он не только поднимается по... не только поступательно перемещается вместе с... со своим центром масс, он еще и проворачивается на угол дельта дельта фи 3. Ну, в данном случае угловые изменения, то есть дельта φ 3 у нас равняется дельта дельта фи 2. То есть, эта связь у нас тоже задана. Вот она, то есть, равна дельта s 1 от f. То есть, мы выразили все возможные перемещения. Первое тело у нас совершает только поступательное движение. Вот это возможное перемещение дельта S1, которое мы и выбрали основным. Дельта второе тело совершает только вращательное, вот оно. Его закон изменения. Третье тело совершает у нас и поступательное и вращательное движение. Вот эти зависимости, то есть вот эти перемещения, поступательное и вращательное. И четвертое тело совершает только поступательное движение. Вот эти, вот эти зависимости. Таким образом, мы готовы перейти к третьему. Мы выполнили первый шаг и второй. Указали все силы и все возможные перемещения. Мы готовы перейти к общему уравнению динамики, к записи его. И уже определиться там, что у нас и где присутствует. И что нам нужно будет определить. Итак, общее уравнение динамики мы записываем. Давайте запишем, вот, то есть я выпишу все силы, которые действуют здесь, вот, э вот, выписанные здесь. Давайте я их выпишу в определенном порядке. То есть для первого тела это у нас G1 сила. Давайте я, поскольку направление указано, я только модули буду писать. Сила трения и сила инерции. Для второго тела это у нас, нам не нужно указывать вот эти силы. У нас присутствует только сила инерции, F2 в данном случае момент инерции. М2. Здесь для третьего тела у нас g 3 и третье тело у нас совершает, значит, сила тяжести действует, но оно еще совершает, что поступательное движение и оно вращается, то есть несет вот такая инерционная нагрузка, состоит из двух слагаемых. И третье и четвертое тело состоит из Значит, действие силы это значит, сила тяжести и, соответственно, инерционная нагрузка, то есть сила инерции. Вот мы составили, значит, вот эти... Да, мы еще должны, конечно же, определиться, да, сразу скажу. Я записал о том модуле. А с направлениями сыграл, в общем-то, так, достаточно.. Ну, не очень хорошо объяснил. Значит, дельта С1 мы задали произвольно. То есть, вот это направление, вот этого вектора мы задали произвольно. Уже отсюда следует, что дельта Фи2, то есть, поворот, совершается, что против часовой стрелки. То есть, следом за этой нитью проворачивается блок. То есть, вот это у нас дельта Фи2. Соответственно, момент второй, но здесь я и указал, он будет направлен против Против этого вращения, это момент силы инерции, он будет направлен, соответственно, по часовой. Далее, третье тело, значит, оно, раз мы предположили, что первое опускается, дельта s 3 направлено вверх, то есть вектор направлен сюда. Теперь, поскольку поднимается, проворачивается сюда, значит, дельта 3 у нас тоже направлен, что против часовой, но он равен, в общем-то, дельта Фи1, это уже писали. Соответственно, у нас m 3 будет направлен тоже, что против вот М3 будет направлен против угла поворота. То есть угловое ускорение там будет направлен против цели. значит, момент инерции будет направлен э, по часовой момент силы инерции. Здесь учтите, я написал, если здесь вектора, которые связаны знаком минус, здесь я писал только модули. Поэтому я не указывал этот минус. Но ну, вот сейчас я рассказываю, откуда взялись эти направления. То есть, вот они взялись вот отсюда. Ну и, наконец, DS4 мы уже сказали. Мы предположили, что DS1 опускается. Значит, DS4 из-за конструкции системы должна подниматься. Вот мы указали вот эти направления. Если действительно перемещение системы имеют противоположное значение, то есть система под действием этих сил тело из 4 опускается значит мы получим знак минус если будем решать систему относительно вот этих перемещений ну вот сейчас мы пожалуй можем записать вот в этом порядке в котором мы написали их здесь мы можем записать уравнение, общее уравнение динамики давайте выпишем их сюда принесем это будет так удобно чтобы не запутаться То есть вот наши силы. Итак, общее уравнение динамики. Это что-то не то. Вот. То есть сумма что? Всех сил плюс все силы инерции умножить на r и равна нулю или что то же самое в проекции давайте составлять вот эту сумму теперь это напоминаю, напоминает скалярное произведение для первого тела у нас скалярное произведение двух векторов берется причем у нас что сила тяжести направлена значит вот так g1, это у нас, соответственно, дельта s1, это у нас угол, угол между этими векторами. Соответственно, это будет косинус 30 градусов, поскольку угол 60 это угол наклона плоскости. Значит, соответственно, мы записываем, что у нас g1 умножить на дельта S1, умножить на косинус 30 градусов по определению скалярного произведения. Дальше у нас следующая сила. Мы записали, что силу трения. Сила трения у нас направлена, что против движения. Вектор перемещения, угол между ними 180, косинус 180. У нас, соответственно, равен э, минус единице. Следовательно, мы можем написать, Давайте, ладно, запишем, как это бы выглядело. То есть, Φ1, э, извиняюсь, это не Φ1, а сила трения. Сила трения она у нас одна, умножить на ΔS1, умножить на косинус 180 градусов. Далее, сила инерции у нас направлена так же, как и сила трения, то есть вверх. То есть, здесь мы то же самое можем записать. Плюс F1 ΔS1 умножить на косинус 180 градусов. Это мы закончили записывать для первой, первой точки системы. Теперь все то же самое можем записать для что, второй. Вот оно для второй точки системы. Здесь все достаточно просто. Нам нужно взять, что прибавить момент второго тела, умножить на э, угол перемещения. Умножить, но ну, в данном случае там тоже косинус 180 будет присутствовать, поскольку угол перемещения, напоминаю, если его изображать векторами. Угол перемещения, значит, будет угол направленный против часовой. Это будет угол, вектор смотрящий на нас. Вот это будет угол, вектор дельта Фи 2. А момент, соответственно, будет по... То есть, это будет вектор смотрящий против нас, М2. Соответственно, это у нас будет... Здесь косинус 180 градусов. Если почему-то написал 120. Плюс, что у нас там с третьим телом? Третье тело у нас, вот его нагрузка, инер... инерционная и активная на нем. Вот эта активная, вот эта инерционная нагрузка. Значит, мы записываем для него третье тело, значит, G направлено вниз, G3, а перемещение вверх, то есть угол между ними составляет 180 градусов, значит, плюс G3, DS3, это ДФИ2, DS3 умножить на косинус, 180 градусов. Плюс, далее, сила инерции, мы указывали на третьем теле, она направлена так же, как и сила тяжести, то есть вниз. То есть сюда же направлены силы инерции φ3. Значит, угол тоже опять будет сколько 180. Значит, плюс Фи 3 с 3 умножить на косинус 180 градусов. Далее, и момент, инерционный момент будет Опять вспоминаю, что я говорил про второе тело, то же самое касается и третьего тела, то есть вот эти два вектора ΔF3 и момент, они направлены под углом 180 градусов друг к другу. Ну и осталось только что у нас для четвертого тела записать вот его слагаемое, вот его нагрузка активная и инерционная. И опять, это векторы, что дельта с 4 направлено вверх, а G4 и φ4 направлено вниз. То есть угол между ними равен 180 градусам. То есть, строго говоря, это бы выглядело так. Плюс G4 умножить на дельта S4 умножить на косинус 180 градусов. Плюс φ4 умножить на дельта S4 умножить на косинус 180 градусов. И все это должно равняться нулю как-то требует общее уравнение динамики. Вот у нас записано это уравнение. Давайте мы его преобразованием арифметическими и алгебраическими займемся в следующей части.